ноги перед сном. Эту привычку на самом деле я привез из Китая, но когда начал выяснять, откуда она появилась в Китае, как казалось, в Китае она появилась из Советского Союза. То есть, когда Советский Союз начал помогать Китаю, это конец. А, то есть, 49-50 год, когда советские специалисты приехали в Китай, то есть китайцы, китайцы взяли эту привычку. Первое, для чего это нужно? Во-первых, при постановке ног в горячую воду поднимается кровь и лимфа, застойная в нижних конечностях и из малого таза поднимается наверх. Это делать необходимо перед сном. Мы тем самым облегчаем работу миокарда правого желудочка сердца. Плюс на ступнях ног очень много активных рецепторов, помогающие связанные с нервной системой они помогают расслаблять нервную систему если нервная система перенапряжена возможны первые 1-2-3 дня возможны панические атаки каким образом они выражаются когда вы ставите ноги в воду испытываете страх вас начинает колотить не факт что это будет у вас конкретно но Просто объясняю, что такие случаи бывают. В таком случае, если это появляется, вы говорите, я всего лишь ставлю ноги в воду. И все это проходит. Как пройдет сама процедура? Делается она непосредственно перед сном. Наливаете таз с максимально горячей водой. Конечно, у нас не стоит задача сварить ноги. По мере привыкания сначала ноги поставили на край тазика, потом поддержали над паром. И по мере привыкания потихонечку-потихонечку опускаем ноги некоторые любят добавлять соду некоторые любят добавлять соли но это неплохо но часто бывает так в психологии человека срабатывает к сожалению так что когда у него сода или соль заканчивается он привыкает добавлять он перестает делать эту процедуру в принципе но к сожалению так бывает поэтому лучше как минимум горячая вода а все остальное по вкусу посолить поперчить по вкусу делайте эту процедуру Делается она в течение всего лишь 15-20 минут по мере остывания воды. Никакого кипятка доливать не надо. Просто вылили, насухо вытерли ноги, ложимся спать. Делать это нужно всем. И мужчинам, и женщинам, и деткам в особенности. Потому что тоже бывают возбуждены детки. Привыкайте с детства. Внушайте. Это всего лишь хорошая привычка. Вот хорошая привычка чистить зубы перед сном. Хорошая. Все ее делают? Не все. Но это одна из хороших привычек. Она бесплатная. Она улучшает ваше внутреннее состояние, она улучшает вашу жизнь. И частично помогает вам избавиться от неврозов и стрессов, которые были. В... Неврозы, конечно, это дальняя часть, но стрессы, которые были в течение дня, вот эта процедура, она частично помогает их снять. Поэтому будьте здоровы, пользуйтесь этими методиками. Всего доброго!